Захвойка. Для российских спинингистов половлено джербейты относительно нова. До последнего времени джербейты были дефицитным товаром, дефицитными приманками. Многие заказывали их из Америки, ждали месяцами. Сегодня, слава богу, наладилось все, и джербейты вошли в массу. Особенно радует, что российские компании, производящие приманки, не отстают от зарубежных. И на данный момент, вот лично я знаю три хороших компании, которые делают джербейт. Очень высокого качества Наши, российские Это не может не радовать На них вдвойне приятнее ловить Так как вдвойне приятнее Больше веры в приманку Ловится действительно больше Сегодня я хотел бы рассказать вам О некоторых джеркбейтах Которые у меня являются рабочей группой Для небольшой воды Для так называемых мелководий это рабочая группа, на которую сегодня была поймана щука. Соответственно, каждый джербейт был выбран опытным путем, на что клюнуло, на то и что ловили и убеждали, что на него клюет. А здесь присутствуют, естественно, наши российские разработки, как я и говорил, что хорошие довольно джербейты. Вот, к примеру, фирма Hardbaits. Джербейт играет практически на месте, активная игра, поднимает щуку с больших глубин. Он медленно тонущий, соответственно, чем медленнее проводка, тем он идет глубже. Чем активнее, тем он идет выше. Соответственно, для мелководия он тоже годится. 75 грамм, очень хорошая приманка, толстый слой лака, щуки пробить довольно сложно. Вот, к примеру, Анжелика у них, из дуба модель. Тоже, вот как и Hardbaits Drops, можно играть на месте и самую пассивную щуку соблазнять. Тройнички повесил я и на этот и на этот Джербейт сегодня меньшего размера, так как одна модель и а вторая являются тонущей. Соответственно, для мелководия не особо подходит. Поставил поменьше тройнички и все дело заладилось, все клюет, все активно. Для меня открытием стали Джербейты, Ултабейтс, вернее, как открытием, знал про них с самого основания. Но сегодня я поразился их уловистостью. Вот новая модель. Очень интересно, если не ошибаюсь, Настя. У них особенности, все джербеты называются женскими именами, все модели. Джербет, ультабет с Настя, вот у меня сейчас имеется трех расцветок. Все три очень хорошо себя сегодня показали. И доходило до того, что вот перестала щука ловиться на, на белый, ставим под окунька и дело возобновляется, щука опять становится активной. Также сегодня хорошо выстрелили корейцы. Это Strike Pro компания, вот они три еют. А вот эта модель называется Buster Jerk. Самая здоровая модель, такая огромная. Это Big Bandit, большой бандит такой. Это плавающая версия, весит 85 грамм В принципе, немного для джеркбейта, но это плавающая модель Существуют джербейты э, очень больших размеров Специально, чтобы отсекать мелочь и э, ловить только трофейные экземпляры Но, как показывает практика, не всегда удается Вот примерно вот этот джеркбейт, огромный джеркбейт На него вешались щуки с него размером то есть, вообще малютки просто из-за своей агрессии им захотелось его укусить. Не понравился он им. Он чужак. И малютка это Baby Buster. Его я использую с обычным спиннингом. То есть, если поставить этот джербейт на классическое джерковое удилище, все-таки он будет малова для него. У него вес всего-навсего 25 грамм. Спиннинг у нас имеется под воблерами ноу, обычная бездонерационная катушка, шнурочек не сильно толстый, то есть тот, который я использую для обычных воблеров. То есть, по сути, это получается воблер без лопастник, не крупного размера, ну... Но... Вот он в линейке джеркбейтов присутствует Кто-то его может назвать э, недоджерком Кто-то его может назвать микроджерком А можно его просто назвать э, безлопытный воблер Суть та же самая Рыбки, рыбки еще раз рыбки И щука будет у вас Все джеркбейты несут на себе отметку щучих зубов Вот малютка, которая стоит изгрызанная полностью Так как ее и мелкая щучка очень любит И крупная Соответственно, если вы хотите ловить больше щуки э, Ближе к трофейному размеру Вам сгодятся вот... Вот такого размера приманки. Бич э, всех спиннингистов, которые ловят на джербейты, это то, что у щуки имеются зубы. Э, щука своими зубами обгладывает краску на приманках. Она их не щадит, она их терзает, а прокалывает и разрезает слои краски и покрытия к приманке. А вот, к примеру, смотрите, джербейт. Китайский джербейт, который был Красивый, подокунька, если мне не изменяет память. На него исправно ловилась щука. То есть джербэт очень рабочий, очень хорошую игру имеет, погремушку громкую. Щука съела с него практически всю краску. И мне не оставалось ничего, как содрать ее окончательно, доработать шкурочкой наждачной. И вот получить вот такого вот, скажем так, белобрысого звера. Как я и написал маркером На самом деле в планах его перекрасить Так как вижу его я ну, глазки продаются в наше время Это не проблема И глазки я приклею Ну это что касается пластиковых приманок Щука их грызет, снимает краску Им это не, стра не страшно На рабочие свойства это никак не влияет Деревянные же джеркбейты Они обрабатываются намного э, сильнее Вот к примеру джеркбейт Имеет толстый слой лака Вот на петельке видно Щука может э, его пробить до Дерево, попадая туда вода, дерево напивается воды, расширяется, и джеркбейт просто перестает работать. Но если щука все-таки прокусила ваш деревянный джеркбейт, если вы хотите, чтобы он больше сохранял свои рабочие качества, вот есть маленький образец, под рукой ничего не нашлось, как лак жены для ногтей. Быстренько эти дырочки закрашиваются лаком для ногтей. Вот дырочки видны. Щука его погрызла. Джеркбейт это довольно уловистый. Я его очень сильно люблю. Щука его, как видите, бьет. И бьет не маленько, То есть э, дырки довольно внушительные от зубов. Э, закрасил, спас друга. Теперь он мне будет приносить еще больше щук. Опять же, в наше время, когда уже российские спиннингисты э, распознали, что есть хорошо, что есть плохо в джерковой ловле, э, все-таки предпочтение э, дают они деревянным приманкам. Э, они проще управляются, и, как говорится, у них есть душа. Джеркбейты также бывают и составными. Правильно их называть свимбейты. Ну, просто простонародье свимбейт как-то не прижилось. Просто составник, джерк, составник. Вот, к примеру, э, сибильский Составничок очень интересный работает на равномерке на коротких подтяжках с остановками щука его очень кушает, как говорится изображает умирающую рыбку. Есть довольно активный вот такой вот составничок, очень реалистичный с резиновым хвостиком. Игру имеет довольно сложную, но подобрать можно, подберете, будет вам много удовольствия. Также составной джеркбейт из трех частей, выполнен из дерева, очень старая модель, много лет используется. При проводке рывками изображает умирающую рыбку. Щука видит, это легкая добыча, за ней не нужно гоняться и щука его часто хватает. Но опять же, как поймать трофейную щуку? Только большими джеркбейтами. Хотите трофей, джеркбейт? Нет, тогда используйте обычные воблера и все у вас будет перемешку. Но если вы нацелены именно на трофей, тогда здесь без вариантов. Соревнования закончились. К сожалению, вчера Олег Катасанов, мой друг, не использовал вот этот джеркбейт. Если бы он его использовал, вполне возможно, занял бы первое место и получил бы от базы московской золотую блесну с драгоценным камнем. Почему я так говорю? Потому что он буквально час назад на этот же джеркбейт поднял щучку на 8 килограмм и очень долго ругался, почему же он вчера его не использовал на 8 килограмм поймана на вот этот джеркбейт, оставила на память отметины на нем, соответственно эти отметины приятные закрасим лаком, будем ловить дальше Подтверждением того, что джеркбейт это уловистая приманка, может служить то, что вот Олег Катасанов, пока я с вами беседовал, он, он еще и огромного окуня уговорил на джеркбейт. На ну, наверное, около полторашки, да. То есть почти рекордный. И опять же, на какой джеркбейт? Джеркбейт, э, ултабейт, э, Анжелика. Говорил же, джеркбейт рулит. Рулит. Рулит.